Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World money Наш фонд является инвестиционным млм проектом Основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель фонда это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. На сегодня... У нас в фонде более 27 тысяч рабочих кабинетов, выплачено нашим партнерам более 20 миллионов, не считая тех денег, которые находятся еще в кабинете у партнеров. Наш фонд это рабочие места и социальная значимость нашего фонда в том, что мы даем зарабатывать людям, кормить свои семьи.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 быть нашим партнером, вам нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая, как и во всех проектах. Следующий шаг – вам нужно подтвердить регистрацию через вашу почту. И следующий этап – это заполнить профиль. Для чего заполняется профиль, ребята? А для того, чтобы была связь, с вами вашего спонсора, и вы будете спонсором, и точно так же должны ваши партнеры иметь с вами связь. Итак, вы установили свой аватар. Как только загружается сюда вот ваш код от вашей фотографии, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». А Следующий этап – прописать свой скайп или Telegram указать свой телефон, указать страничку в ВК и, конечно, в этом разделе прописываются кошельки. А, у нас вывод денежных средств на а, Perfect Money и Payer кошелек. А, на пополнение у нас подключена касса Frey. А, там можно пополнять с любой платежной системы, даже с а, карточек Сбербанка. Итак, а, а, какие площадки у нас есть? У нас есть такая площадка «Денежный рай». А этот, вход на эту площадку а у нас можно входить с 250 рублей а через удвоитель, который дает просто переход на первый стол. У нас там один всего лишь рабочий стол, который можно входить сразу же за 500 рублей, минуя удвоитель. Вы в два раза сократите количество приглашенных партнеров. Будете работать на этой площадке, постоянно будете получать за партнеров первой линии по 200 рублей. 150 рублей это по маркетингу, и плюс 50 рублей это реферальное вознаграждение. А есть такие две автопрограммы. Это автопрограмма э, Энергомини. А вход входить можно с 500 рублей и м, выше. А за один круг вы делаете а, сейчас секундочку. А за один круг вы делаете 39 а, 750 рублей. И есть такая программа «Автоэнерго». Энерго. Вход сюда 30 тысяч. И за один круг с малым количеством партнеров можно выйти на 2 миллиона 400 тысяч. Есть такие две инвестиционные площадки. Это на инвестиции на бизнес на земле, который находится в городе Сочи и Адлере. И есть инвестиционная игра «Сейфы от World Money», где можно инвестировать с 500 рублей, 2500 тысячи и 5 тысяч. Там всего три сейфа. Что хочу сказать, ребята, не забывайте открывать ежедневно сейфы и забирать свою прибыль. В субботу, воскресенье и праздничные дни прибыль не начисляется. Итак, есть Наши прекрасные, суперские площадки, 6 площадок МЛМ. Это м, такие площадки, как а World Money. Мы стартовали с этой площадкой. И на этой площадке можно входить с одной тысячи. И за один круг вы делаете а, 106 тысяч. И из этих денег у вас активируется а, за 20 тысяч площадка Golden Ring. Где вы будете зарабатывать очень большие, хорошие деньги. Есть такая социальная площадка, это соци... площадка ПД. Только на этой площадке у нас есть абонентская плата. а Каждые 14 дней у вас списывается на 100 рублей на подтверждение активности вашего кабинета. Есть такие площадки, как Клевер Мини. И здесь входить можно с 300 рублей. И здесь всего трехуровневая программа, где вы будете получать и за уровень, и за реферальное вознаграждение. Площадка Клевер. Они идентичны. На площадке Клевер Мини можно входить с 300 рублей, а площадка Клевер вход 3000. На Клевер Мини вы зарабатываете с двух лепестков, 18 750 рублей. А на большой этой площадке Клевер вы зарабатываете так, 187 500 рублей. Вот Есть такие две площадки, которых мы сейчас работаем на этих площадках. Это площадка Golden Ring Mini. И площадка Golden Ring. Вход на, можно входить на Golden Ring с удвоителя и можно сразу же становиться с 4000 в первый блок. Это выход сделан на площадку Golden Ring. А вход на эту площадку составляет 200, 20 тысяч. А доход, ребята, там вообще не ограниченный. Вот такие вот есть площадки. Ну и давайте, наверное, мы начнем с площадки. Сейчас, секундочку. Автопрограмма Мини. Что дает нам это, вернее, автопрограмма Мини? Значит, у нас на каждой площадке есть слайды и есть ролики по маркетингу. Вы можете заходить регистрироваться, те, кто не зарегистрировал. Есть и на главной странице у нас сайта а, наши ролики по маркетингу. И плюс а, есть на каждой площадке и слайды, и ролики. Итак, автопрограмма Мини. А, чем мне нравится эта автопрограмма, она а, нам тем, что здесь нет привязки к первому столу. Здесь можно заходить, а, начинать свой бизнес с любого стола: со второго, с третьего, четвертого, с пятого э, э, и приглашать именно э, на, на ту сумму, на которую вы э, с, с, с какого стола вы старт, стартанули? Вот это мне очень сильно нравится. Я вам сейчас быстро расскажу одну стратегию, которая это а, стратегия входить с 6 тысяч, с четвертого стола. А что дает эта стратегия? Здесь вы с очень малым количеством партнеров зарабатываете тоже очень хорошие деньги. Здесь вы можете заработать, давайте я вам покажу сколько. Итак, вы активировали только четвертый стол за 6 тысяч. Пригласили первого партнера, и вам с первого партнера сразу же 50% возвращается на баланс для вывода. Это 3000 рублей получает ваш спонсор. А за 2000 у вас идет реинвест именно вот этого стола. У вас открывается автоматом третий стол. И теперь вы можете приглашать и на 2000 и на 6000. И так далее. Второй партнер и третий партнер. Они деньги приплюсовываются и у вас активируется за 12 тысяч пятый стол. Как вы видите, это стол полностью весь выплат. Итак, первый партнер закрыл свой четвертый стол и пришел, стал к вам на это место. И принес вам 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый и пришел, стал к вам на это место. И принес вам опять 12 тысяч. Точно так третий партнер закрыл э, свой четвертый стол и пришел, принес вам 12 тысяч на баланс для вывода. Что я хочу сказать, ребята, здесь партнер ваш, один партнер, он к вам становится, приходит только один раз. Запомните это, потому что некоторые недопонимают. Вы, у него уже открылся, если первый партнер Пришел к вам на, а, встал на пятый стол, у него уже открылся стол. Все, он работает только со своими людьми, со своей командой. Точно так и второй, точно так, и третий, четвертый, пятый, десятый. Они будут к вам становиться на пятый стол только один раз. Приносить один партнер приносит вам один раз а, деньги на баланс для вывода. Итак, следующий. Итак, вы заработали сколько, ребята? 12, 12 и 12, это 36 и плюс 3 тысячи, 39 тысяч. Я считаю, что это очень хорошо. И следующая наша площадка, я прошу прощения, не подготовила площадку. Давайте разберем Golden Ring. Golden Ring, чем мне нравится эта площадка, это тем, что здесь зарабатываем очень хорошие, крутые деньги. Можно входить на эту площадку за 20 тысяч, можно сложиться и активироваться вдвоем и работать вдвоем по одной реферальной ссылке, зарабатывать, как это делают наши девочки. И плюс есть выход еще, с площадки Golden Ring Mini и World Money. Так что на эту площадку есть три выхода. Вы можете работать на любой из трех площадок и все равно вы выйдете на эту площадку. Итак, вы активировали за 20 тысяч именно первый стол. У нас, как вы видите, здесь два рабочих стола и третий стол – это полностью выплаты. Значит, здесь у нас на этой площадке реинвест предусмотрен именно по броне спонсора и именно в этот стол. Если э, ваш спонсор выставляет вам бронь и становится его реферал к вам, то, э, ребята, запомните, ваш реинвест полетит слева направо на свободное место, так как спонсор не может выставить вам бронь а с одного кабинета, выставить вернее две брони. и поэтому всегда нацеливаем партнеров своих, на то, что вы должны приглашать и развивать свою первую линию. Итак, вы пригласили первого партнера, он приходит к вам, а вот когда поставить второго партнера, вы звоните своему спонсору, чтобы он, ваш реинвест, выставил вам плечо. Итак, вы выставили бронь под второго, а третий это может стать сюда и партнер первого, и партнер второго. Здесь не имеет никакой разницы. А вот когда стал третий, у первого будет реинвест, и вы ему выставляете реинвест со своего кабинета. И он получает, и вы получаете вернее двадцать тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер они вам будут постоянно приносить двойную выгоду. Они дают переход, во-первых, во второй блок и плюс закрывают ваши реинвестное плечо а по четвертому можно выставить бронь шестому у четвертого будет реинвестное место и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода очень хорошо 40 тысяч с, имея всего в командных не лично приглашенных а именно 6 командных партнеров и вы 40 тысяч на баланс для вывода. Итак, на второй стол за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И это очень быстро закрывается. А под второго поставили третьего. А у первого будет на И опять получили 20 тысяч. А вот 20 тысяч с реинвестного места первого партнера приплюсовывается к четвертому и к пятому. И за 100 тысяч у вас активируется третий блок. А как я вам уже сказала, что это полностью стол выплат. А здесь можно еще получить, выставить бронь 6, 4 будет реинвестно. И 20 тысяч можно получить. Когда доходят сюда партнеры на третий блок, у каждого партнера уже по 80, по 60, по 120 тысяч на балансе для вывода. Итак, вы дошли, у вас активируется, а за вами идут ваши партнеры. Прежде чем поставить второго, реинвест по броне спонсора. А под второго поставили третьему бронь. А у первого будет это реинвестное место. И пожалуйста, 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч у нас, вернее 80 тысяч, прошу прощения, на баланс для вывода. А за 20 тысяч у вас идет денежный рай. Это 10 клонов на площадку World Money. Один клон за 5000 идет на четвертый стол на площадку World Money и 50 клонов летят на площадку PD. Вот такой вот у нас есть еще пассивный доход. Итак, сюда четвертый становится партнер, вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый 100 тысяч на баланс для вывода. И это будет без конца вы будете получать по 100 тысяч, по 100 тысяч. Главное, что здесь не лениться, а приглашать. Просто нужно дублицировать, делать дубликацию своего спонсора, а ведь ее никто никогда не отменял. А делать, развивать свой бизнес, приглашать себе партнеров, вы сами знаете прекрасно о том, что у нас Деньги идут от партнера к партнеру. У нас нет никаких отчислений ни на развитие фонда, ни на админа, никуда. У нас все полностью распределяются деньги по маркетингу между партнерами. Поэтому, ребята, это бизнес ваш, и вы должны развивать его. Я считаю, что... Наш фонд – это самый лучший источник дохода во всем интернете. А те, кто еще не зарегистрировался, еще думает, ребята, ссылка, ссылку вы найдете под этим роликом. Те, кто пришли на вебинар, звоните, ищите меня в соцсетях и на YouTube-канале. Вы всегда найдете контакт со мной. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи. «Ворд